В сегодняшнем выпуске Resident Evil 8 Village вы увидите... Как я устраиваю аристократические прогулочки. Как чудно, как мне нравится здесь. Такая погодка замечательная, да? Вы не находите? Как я дамажу мобов в данже. Что это? Это сильный! А! Я критонул себя! И как я поверил в карму. Сейчас рыба будет мстить мне за маленьких рыбешек, да? Сим, С вами Южин и сегодня мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 8 Village. Мы с вами в прошлый раз побегали по деревне от страшных монстров. Куча боссов было, куча всего произошло в той серии. Надеюсь, и здесь будет нам не скучно. Кстати, между нами до сих пор действует уговор. Священный уговор, скрепленный рукопожатием виртуальным, который гласит, что если я не сдох в этой серии, вы ставите обязательно лайк. Если я сдох... Ставите дизлайк Это очень рискованное мероприятие Очень рискованная сделка Но вот так вот мы играем Потому что я еще ни разу за всю игру не сдох Это рекорд, на самом деле, для меня Мы с вами остались возле мельницы И мы сейчас заходим туда Я буду заходить с дробашом Только так теперь живем По-другому никак здесь что? А, здесь машинка печатная Ух Хорошо, окей Окей, окей, окей, мы должны найти какое-то колесо. О oh, нет, только не подвал. Да я мое, да я мое, опять подвал. Да я, не хочу. Костыль, нет, это лопата. Сначала подумал, что это костыль, трость. Заметили, как я сразу внезапно стал тихим? Потому что страшно, потому что я еще ниже. Вы издеваетесь, дабдой. Ну ладно. Кстати, только что сейчас заметил. Видели, у Уитона рукав сшит. Что, этот растворчик целебно еще и надежду действует? Да, Димитреска нам рубанула вместе с рукавом. Мы рукав срастили. Если он случайно пропердит свои трусы от страха, то мы тоже можем с помощью раствора хлоргексидинчика срастить все это дело. Носки, если протрет от бега. Фух, вот это да. Потом Итан по завершении всего этого может стать портным, самым лучшим. Сшиваем без ниток. Всего лишь марганцовочный раствор. Я тебя вижу, я тебя вижу. И мерцаешь Опа. Короче мы в шахтах оказались Я что-то вообще не ожидал этого Помните игра The Evil Within Вот здесь прохождение моей этой игры Обязательно вам нужно его заценить Это очень прикольный тоже хоррор был Необычный И вот сейчас мне почему-то это все напомнило Evil Within Ты включишь свой дурацкий фонарик Итан, пожалуйста, спасибо Очень бы хотелось все такое, все очень контрастное такое. Я ничего не понимаю. А, заперто с другой стороны. Эмбрионовским ключом. Тут будет трупы шахтеров на меня нападать, да? Судя по всему. Не, мы здесь забраться не можем. Не можем. Тоже с другой стороны. Окей, значит, нам только сюда. Оу. Oh. Uh. Стоп, в мельнице-то кто живет? Вот этот Квазимоду, да, по-моему? Стрёмный. Да, не зря же тут все в Слизи было, когда мы сюда шли. Ковер. В этих сумочках ничего нету. Для чего эти сумочки? Так, поскольку у нас уже с вами нету, да, бомб самодельных Давайте ножик Вниз Главное потом вспомнить, что он вниз у меня Нет? Только так? Нет? Или просто можно протиснуться? А он не слышал, да? Он, наверное, не слышал, как я выстрелил только что Просто стреляй! Убей его! Блин, это очень страшно С руками БА! Ты в порядке? Ты перепил? Батю пересмотрел брата. в помехе? Я готов На все ради тебя Ты почему такой неприятный? Это я заберу Стой, стой, стой! Что ты делаешь с чудо ребенком она не ее. Ты что-то сказал? Что ты несешь? Какое чудо-ребенок. Матерь хочет вернуть дочь. Да к черту тебя. Нет, нет, нет, Стой, стой. Заберешь, и все будут насмехаться. Но если я справлюсь, лучше не всех. Мне... То... Стой, ну еще минутку. Он? Это замануха. Он притворяется. Получается, он будет смеяться! Тупица! Болтаешь зря! Это... Все кончено! Я перекрыл вход! Ребята, он меня Что пугает! Ты, тварь. Здесь мои владения! Я тебя не выпущу! Вот урод! У, блин, дела плохи Нет, нет, нет, нет, нет, я вот не хочу. А. Воришка. Сюда мы не можем тоже, да, пройти? Я, Или я можем? Блин. Даже не проси. Да, она уже у меня. И тем более, никто на домой не будет смеяться, так как все остальные тоже просрали. О, о боже мой, Это повелитель соплей! Только сюда, да, теперь? Как же выбраться? О нет, о нет. Так мы можем попробовать сюда пройти? Давайте. Пистолет. Все будет нормально. О, Кто? Кто смел? Есть. Хм. Не зря здесь вот эта штука. Можно изучить. Можно сломать силой. Вперед. У нас нет силы, да, судя по всему? Ладно. Можно сломать силы, но делать этого, конечно же, Итан не будет. О! Да ладно, улица! Как дивно! Как славно. Как чудно! Как мне нравится здесь. Такая погодка замечательная, да? Вы не находите? Э, где, как мы здесь оказались, не понимаю. Мы же были возле мельницы. Это другая мельница. А, здесь много мельниц, ты кладбище мельниц. Так, это что такое сокровище, да? Как мне к тебе попасть? Мое милое сокровище. Не знаю. Потом разберемся. Положи ключ от лодки в, бытов в бытовку в шахте. Ганс помер. Рыбалки пока не будет. А помер он не случайно. Его съела огромная рыба вместе с лодкой, да? Сейчас будут и рыбы гигантские. Тут все мутировало. Это же традиция, да, для резидента? Они делают всегда вот этих монстров рыб, монстров крокодилов, еще кого-нибудь. Вместе с лодкой. Но он сожрет меня. Нельзя сейчас плыть. Пока плыть не стоит. Давайте еще посмотрим, что здесь есть. Мы отсюда пришли. Можно пойти вот сюда. Или нет. Тогда идем. Блин. Значит, мы не сдохнем точно. Нужен ключ от лодки, а у меня его нет, да, естественно? Ключ, ключ, ключ, ключ, ключ. А, и там же в этой, в избе было написано, где ключ. Еще раз, в бытовке, да, он находится? Ключ от лодки, в бытовке. В шахте, надо обратно в шахту вернуться. В Бытовки. Может быть, здесь? Погодите, сломать силой! <с> Ой, как вы сейчас... Как вы сейчас, наверное, взбесились, да? Нет! <с> Что-то <с> я не подумал. Это не считается. За это дизлайк не ставим, понятно? Пожалуйста, <с> не делайте этого. Вы нарушите уговор. Тупить можно иногда. Когда страшно особенно. Я бы посмотрел на вас. Так, все, окей. Идем. <с> Вон он! Это не он, это его приспешники Он сам выглядит как приспешник Тут что-то светилось или мне показалось? Нет, не светилось Окей, кажется нам нужен стелс Аккуратненько Сколько их там? Раз а, Раз Нет, и как минимум двое Лучше избавиться. Опа, подстрелил. Опа, подстрелил. О! Тишина. Неплохо так подстрелил. Что он тут жрал? Рыбу. Вау! Воу! воу, Стоп! На что есть? Самодельная бомба. Ставим? Так. Давай, давай, давай! Тихо! воу, воу! Что это? Что это? Это сильный! А! Я крикнул себя! Тихо! Получай! Закрыть! Закрыть! Закрой! А! Прям рядом встал! Так, что это? Ключ от лодки! Здорово, я рад! Нет! А! Стреляй, ты! Побежали! Все, все, все, все, все, все! Это от лодки, это от лодки, это от лодки. У уходим отсюда! Подожай! Там что-то внизу, бочка. Хрен с ней. Ну все. Ну ты не заберешь все больше. Убежал, да? Зассал. Забираться-то, зассал. Так, смотрим. этот туннель мы еще с вами не осмотрели. Как там у меня здоровье. Ой, сейчас здоровье идеальное. Все-таки я бы посмотрел, что тут есть. Слушай, музыка нагнетает, нагнетает. Здрасте. Оп, с огнем не играйся, тихо. Есть. Хорошо, отлично. Сокровище подзаработаем. Хорошо, что вернулся сюда. Мне как раз тут нужен лут. Фу. И до сих пор не погиб. Кстати, они могли в любой момент зайти с другой стороны, да? Так, вот в этой хижине. Все мы посмотрели. Все нашли. Вроде все. Теперь вот здесь, вот здесь, вот здесь. Это что? Это можно? Нет. А трупы? Нет. <главное> я не знаю, мука работает ли она здесь. То есть не то, что она работает, а можно ли что-то найти здесь? Потому что я уже сколько раз бил, ни разу не находил в муке ничего. И сейчас не нахожу. Блин. знаете, что-то еще явно есть. Ой, мама. Все. Все ведь? Блин, все. Возможно, еще какой-нибудь кристаллик, да, подсвечивается где-нибудь отсюда, если смотреть. Нет. Окей. Ну что-то, наверное, такое прикольненькое мы пропускаем, но... же пожалуй. А, нет, стоп. Вот еще. Все равно что-то осталось. Смолчи. В другой раз. Ой, там что-то плавает? Что-то плавает. Не страшно. А -а -а -а -а, выход к лодке Правильно иду О -о -о. Все еще жив Во! Сколько вас? Сразу говорите цифру Число, количество Блин, двое Подстрелить. Подстрелить. Черт! Да блин. Да блин, стреляй. Да он не сразу стреляет, когда я беру. Оп. Ты еще встал? Он не сразу. Я отвечаю, он не сразу это делает. Твою мать. Ох. Как я сержусь, как я злюсь. Такие моменты, очень страшно. Так, юзаем ключ от лодки. Ну, понеслась. Сейчас рыба будет мстить мне за маленьких рыбешек, да? Месть царя рыб. Правильно я плыву? Я даже не знаю. О, тут прям как в GTA. Полная свобода. Мне нравится. Если нам дали такое управление лодкой, такое... Плавная и детальная. Что видите, резко тормозит, поворачивает. Это значит, что все зависит от нас. Тут не будет катсцент, скорее всего. Нам придется очень грамотно от рыбки уворачиваться. И это слегка напрягает! Что за хрень? На 180 домой! Вот что за хрень. Как я так поворачиваю? Ладно. Стоп, давайте поймем, куда нам хоть плотина. Нам вот сюда нужно, на водохранилище. Охренеть, нас ждет долгое путешествие. Стрём. Даже не знаю, даже не знаю. Ладно, пойдемте сюда. Так, давайте на нос смотреть. Хрень, да? собачий. Окей. Поворот. Это словно Shadow of the Colossus. И я каких-то титанов постоянно пытаюсь убить. А, мы сюда плыли? Это было просто. Ну, может быть, там будет еще одна лодка? У нас ключ остался? Нет, все. Че? Все? Окей. Okay. Кстати, у меня еще прохождение есть Shadow of the Class. Для всех, кто не смотрел. Вот здесь. Вам понравится. Мне понравилось. А вам тем более. Так, погодите. Значит, вот здесь. Вот кат-сцены. Что это? Что за лаборатория? Это что такое? Что за херню тут делают? Блин! Ты кто? Айтон шарит! Отвали меня! Лежать, сука! Итан, знаешь, я удивлен, что ты все еще жив. Бежать, если что-то случится сейчас. Да, Крис. А что? Ты убил Мию. Убей меня и дело с концом. Эй, Кэмп, датчик движения засек мощную активность. Пора валить. Что за активность? Что у нас не видно но мы явно засиделись и миранда знает эй, эй ты сказал миранда а вы тут при чем просто забудь это это больше тебя что у нас с анализом образца он определенно связан с плесенью он на датчике движения рыбу обнаружил о нет не нет наши дела такие Это как бабуля! Это как бабуля ты из Little Nightmares! Выход под водой. Тебе конец! По какой-то мерзкий да, нет времени! Ты поздно! Миранда! Уже подготовила! церемонию И послала тебя, чтобы отвлечь меня? Ты жалкий ублюдок. Не издевайся. Нечестно. С ней должен быть я, не ты. Да о чем ты говоришь? Что, блядь, с тобой такое? Я не смогу его... Удержать! Боже! Мама! Почему? Почему? О, нет! Стоп! Рыба, это он и есть! Тихо, а. тихо, тихо! Дома Евгений, быстро! О! Черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт, черт! Главное двигаться, бежать. Нет! Оно сзади, оно сзади, оно сзади, оно сзади. Не оборачиваться. Да что же делать? Где мы? Mm -hmm. Mm -hmm. Аж вон где. Опа, дом какой-то. Он сказал, что выход под водой. Я слышу. Я слышу морозот. Так, шлюзова. Это рыба, да, все плавают. Выход под водой. Я не знаю, что это значит. Тут у нас монстры будут сейчас. Надо избавиться от них в первую очередь. Никого нет? Кто это? Герцог! Че? Че ты здесь делаешь? Ладно, сейчас я приду. Как ты перемещаешься? Я уверен. Ты это какой-нибудь, знаете, одна из щупалец какого-то мега огромного Здрасте. монстра, да? Здрасте. Так, облома кристалла. Кристальный череп. Отличный кристальный череп. Фу, так. У меня есть новинки. Погоди, погоди, новинки это хорошо Сейчас Сейчас Мне надо вот эту рукоятку, наверное, купить ага. Да И, пожалуй, я куплю еще А, все, мы не можем купить наши Эти, лечилки Тогда давайте прокачиваю дальше Темп стрельбы, перезарядка. Темп стрельбы. Позвольте мне. Спасибо. Заходите еще. О, есть сейвка. Ладно. Выход в воде. Мы должны открыть. Что это? Это загадка синий, так, два нижних, оранжевый. Если только откачать воду. Черт, электричества нет. Электричество. Но надо где-то его подать это электричество. Стоп, вот в эту сторону нужно пройти. Вау! Инструкция по работе со шлюзом в водохранилище. Сильный ливень может причинить вред местным водным организмам. Рекомендуем сбросить излишки воды. Следующим образом. Запустите ветродвигатели рукояткой, чтобы подать питание в шлюзовую. Потяните рычаг в шлюзовую, чтобы открыть затвор шлюза. А, -а, а нам нужны все вот эти вот мельницы. Надо их запустить. Сдается мне, мы вот здесь сможем да, пройти, в ту сторону. И здесь мы можем пройти сюда, до туалета. Так сказать, немножко облегчиться, ибо это очень жестко все. Все, что происходит с нами, реагент у нас есть. Как у нас? Всего два их. Ладно, этого хватит. Этого хватит. Помним, какие кнопки у нас действуют. Опа, машина. Эта рукоятка старая и ветхая. Она готова треснуть в любой момент. Надеюсь, не сломается. Другая такая у нас есть только на втором ветряке. Ууу-ля. Геноцид куриный. Так, мясо птицы. Ваша жертва не будет напрасной, понимаете? Все впрок пойдет. Я спасу Розу и Мию. Может быть, еще и Криса. Возможно, он даже не злой. Так, подобрали, подобрали. Обломок кристалла, зашибись. Так, кажется, мы здесь все посмотрели. Нет, тут еще. Кстати, почему бы нам не сделать патрончики? Вот для дробовика у нас всего три. Ну его нафиг, пусть будет больше. Зачем? Я случайно нажал. Случайно. Простите, простите меня. И давайте одну минус сделаем. Ах, бывает же так... Такое огорчение в жизни. Опять же, можно тупануть, нельзя умирать. Пожалуйста, не сломай. Но сломается, конечно же, сейчас. Ок, нет. Да елки зеленые. Серьезно? Ну все ожидаемо было. Пойдите, на следующий ветряк нам надо вот туда попасть. Блин, такой все ветка. Мне кажется, что я сейчас сделаю шаг лишний и все упадет. Продолжаем поиски важных вещей. Лестница вниз. А -а -а. Только бы нам не пришлось в воду лезть. Мелица даже не красная. Так, ну здесь ничего нету. Кстати, давно уже не видели козликов с вами, да? Секретных козликов, которые можно убить. Стоп! Давайте подумаем. Здесь по-любому будет разрушаться... Вообще все, что здесь есть, все будет разрушаться. Нам надо понять, как мы можем идти. Пробежать до этого дома, оттуда лайф. Патроны. Ближе. окей рыбки нету Блин, так и знал тихо побежали беги как ты быстро бежишь О, она прям сзади меня так нет скажите что это так надо пожалуйста скажите Нет, Не делайте этого. Я столь... Черт, почему сейчас, что я не так сделал. Все, не делайте. Одна, по... Одна поблажка есть. Есть поблажка. Что надо так? Твою мать. Ладно, уговор есть уговор. Ставьте. Вперед, ставьте. Ставьте дизлайк. Давайте. Проявите эту вашу гадкую натуру. Строение, Делайте это так Я понял, что я сделал не так Я поторопился Блин, о! Где она? Рыба Мистер Фиш Мистер Так, ну это брось Кажется, она сейчас здесь проплывет, да? Вот она а погодите а нельзя а нельзя а куда можно что-то должен что ты должен Но я не понимаю пока вы видите что-нибудь я вообще ничего не вижу так, ну она здесь меня не сожрет, поэтому не торопимся. Так обидно я сдох, прям не могу. Я ничего не вижу. Если только.. Блин, нет, нереал. Не пробегает. о бо бо бо Если вот сюда пойти попробовать. Вверх и вниз. А -а -а. Что это значит вверх и вниз? Давайте так. Если я не сдохну, вы поменяйте дизлайк на лайк. Зовёт она, я не понял, что сейчас надо сделать Так, вон бочка стоит, ну-ка, бам Просто с припасами Что значит вверх и вниз? Что это значит? Ладно, давайте попробуем дойти до сюда Я не знаю Ну, дошли мы Понял Окей, хорошо. А, тихо. Воу! Бегом! А! Нет, нет, нет, нет, нет, нет. все, в дом, в дом. Он безопасный. Как же у меня вибрирует геймпад Как-то мы можем, что, толкнуть? Если <плышлен> я больше не сдохну, меняйте обратно На лайк, Помнимся. <свят> Это очень важно Так, а, смотрите, цвета Чем мне надо делать, спрыгивать, что ли? Фиг там так <свят> спрыгну Здрасте, мистер щиток Воу. Вонище! Датье все это нельзя. Да потрогай, все нормально. Ты видел тварей пострашнее? Но есть страшные твари, а есть мерзкие твари. Оу. О, а как нам вернуться теперь? О, нет, придется обойти. Тихо, тихо, тихо. Ты ведь не на меня? Ты ведь не на меня? Все окей? О. Понятно, как все, как все хитрожопо сделано. Беги! Быстрей! Есть! Так, еще зеленые. Получается, у нас будет мало времени. Что это? Патроны револьвера. Здесь револьвер где-то есть. Это оранжевый поднимается обратно. Давайте установим, где эти зеленые находятся. Зеленая вон там. Как долго она держится? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, семнадцать девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25. Он что-то... 25 секунд. Ну, где-то, короче, около 30, поскольку он еще пока поднимается. Хорошо, 30 секунд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Тихо. Где она? Где рыба? Рыба? Я боюсь идти сейчас, боюсь не успеть. Блин. Ты слишком долго уже жду. А ее все нету. Ладно. Нет! Вау, блин! Все, побежали, побежали, побежали, побежали, побежали. Да, ты классный. Ты смог меня убить. Единственный, кто смог меня убить. Среди всех. Я даже похлопаю тебя. Так, почему он? Почему он мне не показывается? Если он не показывается, значит, что я смогу добежать, да? Или то, опять же, уловка? Блин! Побежали! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, пожалуйста, пожалуйста! Он очень хитер, он гораздо умнее всех остальных! Реально рыба мстит мне за все, что я сделал Я очень много рыбы убил в своей жизни И кучу, кучу рыбы съел Чего стоит только прохождение Fish, fit and grow А, посмотрите, кстати <реклама> <реклама> Блин, мне его даже жалко Он такой, лучше всех, мне кажется Самый милый Нет Дал Далеко рыба это? А, как раз таки здесь была эта бочка пристрелил издалека столько мертвой рыбы я скорблю я оплакиваю вместе с тобой а! блин неплохо они пугают меня Че нас туда Зачем они хотят, чтобы мы туда пошли? Нам не нужно? Не, я понял, я понял. Это мы просто обратно вернемся. Нам сейчас надо. Ой, как страшно будет. Так, рыба, рыба. Вот он. Ждем. Все. Ага. Он в эту сторону поплывет? Нет. Какая динамика здесь Тихо Режем Интересно, чувствует боль? Ведь тут его слизь Это часть него Главное ничего не упустить Припасы нужны Дом хлама А посуда целая Все в порядке? Чувствуйте какой драйв. Я прям чувствую его. Что у нас здесь? Что у нас тут? Ох, Ты просто отец года. Столько. Столько усилий. Ради разобранного на части ребенка. Ты хочешь собрать ее? Вот это я понимаю. Окей. Видимо, надо идти. Блин! Он разрушит все здесь. Быстрее! Воу! Он потопит этот чертов корабль сейчас. Куда здесь? Что здесь? Ничего не видно. В какую сторону мне? Что мне делать надо? Наверх? Так. Есть. А, я в восторге, мне прям очень нравится играть И у нас получается, я играю Вы смотрите, как я играю, и мы еще играем вместе с вами На лайки, дизлайки Такого мы еще с вами никогда не делали Но это весело Да! Тихо Второй ветряк, как мне его запустить? Типа? Или он работает? Все в порядке с ним Что это? Сейчас сюда не залезть. Но когда? Он сражается. Погодите. Стоп, его надо отключить. Ой, время потерял. Забрать. Скорее. Отлично. Пожалуйста, скажите мне, что у меня еще есть время. И что он просто так долбит, чтобы нас так подпугивать. Чтобы мы подсирали до конца. Зиплайн! Зиплайн! Валим! Есть! Нет! Да, боже мой. Все, все, все, все, все, все, все, все, все, а все. -а -а. Так, рукоятка. И сейчас она опять сломается Нет, я забрал ее Электричество Есть Теперь нам куда нужно идти а, Не сюда Тут Нельзя сохраниться? Где-то можно было А, у герцога Это надо сделать прямо сейчас В срочном порядке Керцог! Керцог! Спит? Да охренел спать? Если только посмотреть, витрина вон там. Так. обломы кристалла на 2К можно продать. Окей. Ха, ну вот скажите, зачем мне я думаю, чтобы бабла получать У меня Но я не понимаю, новинки. для чего ты хочешь Какие новинки? Где? Ничего нового не вижу Разве что Этот пистолет, но Клинок самурая нафиг он мне сдался Не сдалось, не сдалось Только патроны И вот этот брелок Украшение мистера вездесущего Он ничего не стоит, поэтому давайте его купим Я вот тебя куплю. Счастливо. Погоди, Здравствуйте. погоди, погоди. Погоди. Здрасте, здрасте. Кухня. Итак. Мы можем. Плов. Мясо птицы. Есть. Ф -ф -ф -ф. Есть. От нетерпения. Одну минутку. Кстати, блюдо. А, Это плов настолько калорийный, что ваше тело станет еще крепче. Готово. Плов с домашней птицей и мясо. Отлично. Черт, опять захотел есть. Получаемый урон при блокировке снижен а -а -а. навсегда. Я бы такое еще разок. Гарантирую, будет вкусное блюдо. Мне понравилось. Мне понравилось. Спасибо. Отлично. У нас теперь блок все блокирует навсегда. Теперь давайте мы решим пазл. Значит, смотрим. Должны быть. Все, в принципе, очень, наверное, легко, да? Что мы делаем? Бо, что? Стоп, я меняю. А, я просто меняю. А как выключить? Погодите, Не, эта штука должна быть внизу. Все, я понял. Я понял, в чем прикол. А, вот это синяя. Она просто перевернута, эта бумажка. Это, это оранжевая должна быть. Потом здесь синяя. Белая. Оранжевая. Оранжевая. Белая. Сейчас мы сольем его просто, да? Yes. Или нет Нет, мы не сольем его, но мы сольем воду Он не сможет больше плавать И надеюсь, что он не сможет просто себя сдержать Все, сохраняемся что ж, на этом мы с вами закончим, огромное всем спасибо, что смотрели, если понравилось, то, короче, если понравилось и так далее, uh, uh, если вы приняли мой уговор номер два, <свы> вы меняйте дизлайк на лайк, потому что я не сдох, я довольно-таки неплохо справился, как мне кажется, просчитал все, реагировал как-то грамотно, поэтому, пожалуйста, поменяйте дизлайк на лайк, пожалуйста. <свы> uh... Будем в следующий раз также, наверное, играть, если вам зайдет. Короче, с вами был Юджин, друзья. Огромное всем спасибо. Всем пять.